Так, мужики, коленоводы, у меня такая проблемка случилась. Ехал я, ехал, и в одном мгновении, ну я в принципе уже понял, почему у меня э, стало бить руль. То есть биение руля, сильное биение руля. Я думал, что все капец полностью рулевому. Рулевое мое вышло из строя. Но пошел искать причину. Перебрал я. Ну у меня проблема была с правым колесом. Э -э, перебрал я стойку. А как перебрал? Думал, что стойки капец, и я ее полностью заменил. Полностью стоевую заменил. Стойку тут это все полностью заменил. Поменял, поставил, стал ездить все равно. Биение и меня мужики останавливали по трассе и говорили, что эти пиздец колесу. Сильная вибрация колеса. Я вылазил колесо, искал ступицу, все шевелил, все ступица нормально, ничего не шатается, не болтается. Причина была неизвестная. Ладно, не в стойке дело, поменял наконечники. Ну, съесть, ну, конечно, перед тем, как менять, я их проверил. Проверил, ну, вроде бы износ есть, но думал, что тоже думал в них. Поменял наконечники. Меняю наконечники, езжу. То же самое, выезжаю. Биение руля, биение руля, сильное, сильное биение руля, что прям страшно. И с каждым днем все хуже и хуже. Оказалось, мужики, в чем дело? Влетел я влетел я однажды в ямочку. Ну, может, и не так уже заметно. Влетел в ямку. Я уже чуть подвыравнивал. Под бортиком я ударился. И ямка, ну, соответственно, наши дороги в ямках. И влетел я в хорошую, в хорошую, в хорошую ямку. Хорошая какая была ямка. Это уже потом уже стал вспоминать. Э -э Где-то, наверное, в длину метра полтора и в ширину на хорошую наверное, хороших наверно сантиметров 30 и получилось так что я съезжал нормально а уже ну, когда съезжал, в ямку заезжал в ямку нормально а же выезжал из ямки там сильно края большие и я сунулся и ну, я заметил я, я помню эту ямку ну короче факт в чем попал Попал я в ямку и э, была деформация обода, колеса, сдеформировала. Я ее поравнял нормально, но потом опять, я, ну, то есть я в ямку улетел и все стало биться. Приехал, приехал уже до дома, доехал, э, выровнял э, обод, снимал колесо, спускал все полностью, обод выравнивал. Наверное, недели-две я поездил нормально. Потом снова стало бить колесо. Стало биение, то есть, то есть руля. Я уже думал, капец на все машине придется тяговые все заменять полностью рулевую рейку. Думал, капец рулевой рейки Но не в рулевой реки. Не в рулевой реки. Не, не вот она моя рулевая речка речка нормально тоже проверял все заменил протягивал но ну, сейчас я одну секундочку поставлю под капотное пространство чтобы мне было видно более, более менее поменял я реечку ну, поменял хотел менять но не стал и тут мне дико пришла такая небольшая идеечка тот момент у меня стало спускать колесо я взял заменил колесо и поехал ну, у меня запаска была заменил колесо и по запаске поехал поменял и отлично все стало не Ни биение ничего то есть э, вот это вот сильное биение руля я выявил причину это колесо попал в ямку ну кстати нормально не помогло вот сейчас я уже уже поставил я уже еще раз поменял и ездил нашел биение колеса то есть у меня был диск диск деформированный я его в ямку ударил все и, и бьет и меня постоянно соревновали водители сейчас слава богу нет я на видео закидывал это колесо не бьет ничего сейчас у меня нормально так что мужики смотрите если улетели в ямку и вы где-то заметили что да все вы вспоминаете что вы улетели хорошую ямочку то попробуйте заменить колесо просто сзади, вот, сзади заднее колесо раз сняли и поставили сюда на перед, с какой стороны у вас будет бить И попробуйте прежде чем менять наконечники там опоровые там шаровые что там еще э, по подвеску полностью перебирать подвеску попробуйте вначале заменить колесо это очень хороший совет очень хороший потому что я стойку заменил, она мне обошлась в 3000, грубо говоря, там 2 с копейками там, ну, на тысячи то тоже самое, это рублей, наверное 500 я отдавал там, какие-то трековские, или уже не помню какие модель то есть, тоже вот сейчас, раз сколько езжу ничего страшного, все нормально так что, мужики, пробуйте вначале прежде чем лезть, элементарно поменять, перекинуть колеса э, с переднего колеса на заднее, и регулируйте, вот так вот. Так что не трогайте не ни рейки, ничего, попробуйте заменить колеса. Ну, я думаю, может быть, кому-то это и поможет. Спасибо за внимание. До свидания.